Бля, ну если хотите, пацаны, можем посмотреть Я, я самим вам не знаком, вроде бы Ни один ролик его не смотрел Ну вот этот мы сейчас открыли, видите, оно чуть-чуть прошло Обзор феминистки на ГТА Мне вот это, по-моему, как раз-таки все и кида... Видишь, оно чуть-чуть просмотрено Типа, начиналось смотреть, но не заканчивалось Это вот мне, видимо, также В донатах кидали, я открывал, но не досматривал Я могу дать, как бы, шанс Но если будет скучно Типа, я хз Короче, что там скинули? Где вот это? Вот это? Нет. Это все не оно. Петиция феминистская. Короче, смотрим ролик, блядь, заебали. Знакомимся с Кэмом после да. доната я только что проснулся если смотря прошлое видео вы думали то что это какой-то рофл то что возможно это mm -hmm. какая супер мета ирония потому что когда я в первый раз это читал и даже после публикации видео mm -hmm. у меня были мысли то что это возможно какая-то ирония mm -hmm. может быть mm -hmm. все таки это какой-то mm -hmm. прикол mm -hmm. Но вот эта петиция mm -hmm. он 20 секунд повторял одну и ту же фразу начин шор которая была создана буквально недавно я не издеваюсь на человеком просто он помог маразму настроить микрофон он шарит в обработке звука но вот это вступление 20 секунд я подозреваю, что у него могло быть больше просмотров. Возможно. Если бы он 20 секунд начальной так не проебал. Говорит об обратном. Я не знаю, что и движет, почему ей, блядь, так нацелила Дота. Но давайте все таки Давай. ее рецензию, ее петицию на этот раз уже, наконец-таки. Тут, кстати, около 100 подписей. И это много, учитывая то, что эта безумная, блядь, петиция была создана несколько часов назад. Просто, чтобы вы понимали, Change.org работает по такой логике, что если у тебя собирается 100 подписей на петиции, то твою петицию начинает кидать в рекомендации, больше людей начинают ее видеть, ну и больше людей начинают ее подписывать. И без понятия, откуда взялись 100 бедолаг, которые подписали эту петицию, может быть это какие-то фемпаблики отрепостили, может быть это какие-то форумчани. Да ты прикалываешься менее... что ли? Тут может быть реклама хотя бы какая-то? Блять, нет! То есть он реально минуту просто ничего не... Ну, не, ну нету контента, минуту. Ссылка на эту петицию будет у меня в телеграм-канале <свист> по ссылке в описании. Потому что если бы мне сказали, что на чтение существует такая петиция, я бы, блядь, в это просто не проверил, пока сам не увидел. Так что, кто не верит, ссылка на телеграм в описании. <свист> да посмотреть. ты заебал, блядь! <свист> Серьезно? Мне уже не нравится. Минута 12. Нами это увидеть. Сексуализация Минута 14. ладно, на минуте 13 начался ролик Вот это именно тот момент, когда можно вот просто вот брать вот так вот копировать URL с приятного времени и ролик вот скидывать мне вот так вот Понимаешь? Для донатера на будущее просто Если не хотите, чтобы я разочаровался в ютуберах вас уверяю, это основной тезис компании Valve. В их игры играют миллионы людей по всему миру. Исходя из этого можно понять, что подавляющее большинство мужланов поддерживают данное хамство. Я мужлан. Что такое мужлан? Незамедлительно противостоять. Я этому. не знаю, кто такой мужлан, звучит это круто, я мужлан. Это касается всех девушек. Она это Или это что-то оскорбительное? Подождите, мужлан это круто или нет? Мужлан звучит прикольно, типа мужлан, ну типа мужлан, <звучит>, звучит круто. Я мужлан, я хочу быть мужланом. Я не знаю, кто это, но я мужлан. Палф это какая-то гигантская корпорация зла мужиков. Как будто это не игровая студия, а реальная корпорация по уничтожению женщин, чтобы их, я не знаю, сексуализировать и вообще как-либо уничтожить. Но уже по этим сообщениям понятно, о чем будет здесь идти речь. То, что она опять будет описывать героев, скорее всего, только уже на уровне петиции, чтобы опять же... А что с героями с не так? Всего. А что с героями не так в доте может быть? Там есть как красивые, так и некрасивые. Как старые, так и молодые. молодые как толстые, так и худые. Как мужики, как и женщины. Но, кстати, она говорит то, что, блядь, именно большинство мужланов поддерживает типа валвов. Но если брать. Я мужлан, я поддерживаю. Герои вдоль сексуализированы. Кого? Это, конечно, такой себе пруф. Но даже у меня в комментариях девушки писали то, что, блять, квапа в аркане выглядит круто, то что все эти герои, которых она описывает, они в принципе выглядят круто, как раз-таки за счет того, как они и выглядят. Охуенно арг... Нет, ты мог еще больше жестко разъебать. Короче, смотри. Снэп фаер. Блин. Блин, сексуализация женских героев в Доти 2. Ну, типа плюс чат, если прямо сейчас хотите снять штаны и начать жестко надрачивать на нее. Какая же она сексуальная. Кто там еще есть? Ой, блядь. Ой, блядь. Не, ну это тяжеловато будет, конечно, сейчас найти что-то. Вот это вот и а все. Ну да. Да, это старые Доты, конечно. Пугно, мальчик, кстати. <смех> Где ты, Кэм? Потому что, блять, это база. Да, они выглядят откровенно, но это же игра, типа. Почему он делает ролик? Вот он говорит про квапу, и даже не показывает ее, как она выглядит, типа, от аркана. Ты не... Ладно, я, я сделаю это за него, за него, аркана, аркана на квапу. Вот об этом идет речь, когда он говорит про аркана на квапу, и то, что его подписчицам нравится. Как она выглядит. Но он. Ему лень было вставлять фотку, которая была очень важна, чтобы люди, которые не знакомы с Дотой и, возможно, не знают, как выглядит арканы на квапу, чтобы они смотря твой ролик понимали вообще о чем идет речь. Хочешь видеть какую-то обыденность из обычного мира? Зачем тут обычные люди? Ты хочешь что-то необычное, то что вряд ли ты встретишь в обычном мире. А и такие... Зачем он повторяет фразы? Вот он типа говорит предложение, а потом он еще говорит предложение, а потом он говорит предложение. Короче, пацаны, я купил себе новую камеру, чтобы вы понимали, я купил себе новую камеру. Бля, пацаны, короче, у меня есть свинья, но это свинья. Блин, я сегодня так классно посрал, а еще и сегодня классно посрал. Бля, почему? Мне одному это показалось. Приви, Извините, это... Я, я, можно сказать, да, я приебываюсь, но это бросается сильно в глаза. Это, наоборот, круто. Данная компания мужланов имеет... Не обижайся, свою ...площадку по играм под названием Steam. Но что немаловажно Стэм. и на что нам и нужно обратить внимание, это то, что у Valve также есть и свои достаточно популярные идиотские игры. А именно Half-Life Counter. А почему идиотские в скобочках? То есть если эта женщина разъебывает жестко Valve, идиотские должны быть не в скобочках. Потому что если она идиотский берет скобочки, значит подразумевается под этим, что это наоборот не идиотская, а наоборот хорошие игры. Тупая Фемка даже не смогла понять, как вот это вот... Ну, как оскорбить, не оскорбляя... Strike, Portal, Defeat, Team Fortress, Left Dead, и, конечно же, Dota 2. Она с такой ненавистью описывает Valve, то, что это компания мужланов, которая продвигает сексизм, сексуализацию, то, что у них идиотские игры, но в тот же момент она хотя бы признает, что эти игры популярны. Но на повестке дня мы обратим внимание именно на Dota 2. Блин. Хотя остальные проекты... Может быть, я, пацаны, что-то не то делаю, может быть, достаточно реально просто находить какие-то статейки, блять, с а, брать, вот так вот их вставлять на какие-то, это же, вот этот контент, вот этот контент, это, знаете, вот этот тучный жаб, апвоут, где просто зачитывают Reddit. это вот то же самое, только с комментариями своими сверху, блять, то же самое, это ультра-изи такой, Почему? ну, может быть, реально чем-то не тем задебаюсь. 350 тысяч просмотров у этого ролика, чтобы вы понимали. Мне не нравится, что... Ну, если вы еще не поняли, мне не нравится. Чел душный, чел повторяет слова зачем-то и просто перечитывает. Он даже ничего не комментирует, ничего не поясняет. Никак не контраргументирует. То есть, ну, в принципе, вот я, как человек, который думает, да, вот я сейчас смотрю то, что говорит феминистка, в принципе, ее слова звучат убедительнее, чем твои ее контраргументы я уверена, также переполнены сексуализацией и сексизмом, ведь их делали. Короче, с этого момента я буду на стороне феминистки. Тупые мужики. Окей, okay, она даже не ознакомилась с другими играми, проектами от Valve, но она сделала типа вывод, что они, скорее всего, тоже пропитаны сексуализацией и сексизмом, потому что ну Valve это тупые ну мужики. Ну да, да же в чем они правы. Игры логично. Это если тоже... ты один раз обосрался, то как бы обосрешься и второй раз. Но это знаешь, если вор украл, то на зоне у него ну типа он, он вор, все, ну типа у него масть такая жесткая вот если ты набил татуировку она у тебя навсегда на теле вот так же и валв один раз э, сексизм жесткий в играх всунули значит они во всех играх сексизм будет это очевидно это факт ну типа кэм ты слит то же самое если бы я сказал то что феминизм это абсолютно тупое ненужное движение потому что она к нему блин ты ты просто ты просто придет ты просто это твое личное мнение ну типа феминистка полностью права это твое личное мнение КЭМ. Я с тобой не согласен Ясно, или женщины, все абсолютно все, при... все, конечно, мнения имеют место быть, но твое мнение, мне конкретно я с ними согласен Но если это твое мнение, оно тоже имеет место быть, в принципе, ладно, пусть будет, но я с тобой не согласен Вы, потому что, ну вот посмотрите, что она пишет Лично сама я писала в техподдержку Valve, чтобы они как-либо переделали модели своих героек и отношения к подобным выходкам но в ответ получила лишь только сексистское игнорирование. Но получила сексистское игнорирование. Я не знаю вообще, как, блядь, сюда можно было приплести сексизм. Потому да... что, потому что, вот, э, ну, когда ее муж отправлял тоже в техподдержку заявление, ему ответили, а ей не ответили. Потому что, ну, в Elf реально сидят сексисты. И они, короче, ну, только девушкам не отвечают. Потому что зачем отвечать, ну, девушкам? Э, мы делаем игры только для мужланов крутых. Ой, в смысле, тупых. Вот. Да и насколько нужно иметь раздутое ЧСВ, чтобы писать в техподдержку. Это Вау, чтобы они, блядь, удалили героя. Но у нее есть такая возможность, она и пользуется. Шаришь? из игры, либо их как-то заменили. Да и какая вообще, блядь, логика писать в техподдержку гигантской корпорации, в игры которых играют миллионы людей, у них есть культовые игры, и ты пишешь, чтобы в этих культовых, блять, играх заменили героев. Да. да Потому что да. она сама описывала то, что в их игры играют миллионы людей. Потому что их компания сексистская и не поддерживает новые тренды. Ты не шаришь, Кэм. И по ее логике это так и было, то что она отпишет сейчас в саппорт поддержку. Блять, я да, не и... могу, извините, нахуй, я не могу. Я не могу, блять. И в принципе они удалят культовых героев из культовой игры. Кстати, больше всего на Новый год лично я люблю подарки. И сейчас М -м. я сделаю для вас небольшой подарок. А именно помогу апнуть боевой пропуск в доте до аркана на Разора, личности на ЦМку и все это абсолютно бесплатно. Для начала переходим на эпиклуд и тут. Вот ты сексист, конченый, конечно, деньги лутаешь э, на своих роликах. Вот ты пытаешься а, разоблачить святых феминисток, но при этом лутаешь деньги на подписчиках своих маленьких, рекламируя на юб сайты. Mm -hmm. Ты сексист, понял? Потому что тебя смотрят пацаны. Блять, ладно, я не могу никак, этот уже момент. Есть бесплатный режим Diartite. Mm -hmm. Суть в том, чтобы на эсигулю среди крипов mm -hmm. круче признать. Их накопили, mm -hmm. если мы на его канал, и mm -hmm. получил или ставил ссылку в описании. Офейн, по любую. 15% к балансу, поэтому ставь ролик на паузу и играй в бесплатный Diar Tive. Герой, как Вин Офейн. Вот, даже даже о чем? что собственно и требовалось доказать феминистка умная она вот говорит про queen Пейн и показывает queen Пейн. в тот же момент кэм даже не удосужился своем видеоролике вставить видеоряд с Квинов Пейн, блять когда идет о ней речь Любитесь. и вот за это заходя в игру вы играете это буквально уродская пропитанная сексизмом сексуализированная геройка почему это осталось да в чем она не права никому не ясно но видно придется мне вершить правосудие меня же передергивает каждый раз когда она пишет геройка и вообще нет ты не начинаешь играть за такую квапу потому что если бы все начинали играть за такую квапу саркана это конечно было бы прикольно наверное но к счастью или к сожалению у тебя просто дефолтный герой у тебя нет Шмоток, у тебя нет арканы, это что это. И, ч И ч ч он аргументирует, я не понимаю. Вот что сейчас это, ну. Вот она говорит, что это сексуализированная геройка, ее нужно фиксить. А он говорит, ну нет, ты с ней как бы не начинаешь играть. На, на что он отвечает, есть, блядь? да, и блядь, что плохого в этой аркане, да, типа, она выглядит весьма откровенно, но, как я и говорил ранее, в этом есть, блядь, ключевой плюс подобных героев, потому что мы приходим поиграть в игру, выдуманную, с выдуманным миром, а не в реальную, блядь, обвиненную типа и Вот счастьем, это аргумент. Мы можем от с помощью игр. Самом... Нет бы приебаться к э, геройке, вот это вот то, что феминитивы используют. нет бы приебаться к тому, что... Это стоит денег, и оно как бы есть в игре, где все. Вот такую, короче, хуй, я не знаю даже, как это объяснить хуйню, он несет. А, такая база и странно, что некоторые люди этого не понимают. А почему? Вот у меня, кстати, всегда вопрос был. Вот э, я как бы сам против феминитивов, но почему обычно вот люди, которые снимают ролики про феминисток, они так приёмуются к этим фем феминитивам? Почему? Вам не похуй конкретно на феминитивы. То есть, опять же, у меня просто такая, такое мнение, что если ты понимаешь э, речь твоего собеседника, и то есть он говорит на русском, да, допустим, э, геройка Такого слова нету в русском языке Но в тот же момент это слово как бы Используют в разговорной речи вот эти феминистки И ты же понимаешь о чем идет речь Ну что ты приебался конкретно Вот я не понимаю вот приебы насчет феминитивов Мне самому они не нравятся, буду честен Но они мне не нравятся только потому что мне движение феминизма не нравится а, В принципе А вот все вот эти вот ролики, которые про феминисток снимают Они вот к этим феминитивам относятся Как будто их это, блять, волнует Геройка Фантом Ассасин. Ну вы посмотрите, она же вся голая. И ведь на это Это открытая наглость ой. и плевок в лицо от компании мужланов Вал. Да, я сейчас рпси, потому что она каждый раз пишет Геройка, так что без этого никуда. Она уже пытается апеллировать какими-то детьми и опять показывает, кстати, Героя не так? Почему Ну типа да, Геройка, ну блин... Пацаны, вот вас бесит, когда используют феминитивы, только честно, М меня не то, что, они мне просто не нравятся, то есть, э зачем, а это не имеет смысла, но как бы я не против, то есть, если кто-то говорит герой К, я не такой, типа, а, блядь, это герой, нахуй, это героиня, блядь, героин, бесит, вот прям бесит, бесит, прям такие, что, уф, уф, не могу, мне просто похуй. Я не буду никогда к феминистке приебываться, потому что она называет героек геройками. Условно. Вот на этот момент мне похуй у феминисток. У них гораздо больше других косяков, чтобы обращать внимание на такие глупости. Фантомка здесь голая, хотя фантомка здесь в костюме. И что самое абсурдное, это видно на этом же скрине, которое она прикрепила к этой же петиции. Я не знаю, что с ней вообще. Геройка Огрмак. Это вообще ни в какие рамки не лезет. Это... Геройка Огрмак. А. Угу. Понял, это два брата, если че. Это дева, которую зачаровали и превратили в неизвестного <сёк> орга. Не это ли высмеивание нашего женского пола? С корпорации Valve нужно судиться и отстаивать женские ценности в суде. Что примечательно, я наслышана тем, как мужики в игре еще и посмеиваются над лампой. <сёк> кто шарит в Лори Дотте? По-моему, Огрмак э родился таким, не <сёк> там точно, но ну, это точно не женщина, которую заколдовали. Это прям сто процентов я, я прям тысяч отвеч... Я не помню, что конкретно, почему Гармак у Гармак, но точно его это не женщина, которая заколдовали она геройкой Якобы это самая реалистичная и по-настоящему тупая женщина. Это просто пиздец. Откуда она это взяла? Где она это вычитала? Кто ей сказал эту информацию? И что самое интересное, опять же, 100 человек это уже подписали. Просто если кто то из вас не играет в Доту и вы сейчас вот это все прослушали, то скажу так, что это все. Да, это два брата. Тут... Это два брата, но я не помню. Ну, может быть, у них какой-то есть этот, ну, типа, они просто родились такими или, может быть, какая-нибудь мутация произошла или типа того. Я не знаю просто. Но это точно два брата. Это точно не заколдованное дело. Что сейчас было описано, это все неправда. Я не знаю, откуда она это вообще взяла и зачем она сюда это вообще добавила. И это даже не герой женского пола. То есть я не знаю, почему она сказала, что мужики, типа, в игре, остебут, то, что это тут. Но смотрите, вот он опять не контраргументирует тот факт, что это. Но она выдумала насчет того, что это заколдовано. Он вообще по-другому говорит. Женщины, что здесь общего вообще, я не понял. Я думаю, то, что те, кто играет в Доту и смотрит это видео и понимает вообще, какие герои в Доте, что за игра такая Дота 2, то они сейчас точно в полном маху и сидят и явно ничего не понимают. Мне просто Бля, интерес... мне контент Кэма напоминает вот этот вот Лифи. Еще кто-то там был. Лифи. И еще, блядь, Фост, не Фост. Короче, вот эти, которые также на фоне геймплея какие-то истории. Кат, катайн, да, вот это вот все. Очень сильно напоминает вот манера повествования. И просто ш, гов, говорит что-то, либо бы что-то сказать. Он не пытается контраргументировать, он не пытается какие-то пруфы привести, почему феминистка не права. Он просто, ну типа, пытается это высмеивать, но получается хуево, как по мне... Она это реально откуда-то взяла, и кто-то сказал об этом, или же она специально это написала, чтобы дезинформировать типа людей, чтобы они подписывали эту петицию, которые вообще не понимают, что завал, вы Ну что смотрите, он, он не, он не контраргументирует тот факт, что э, ее сюжет появления огрмага выдуманный. То есть, ну, он, он, не, он не показывает скриншот или какую-нибудь частичку лора, что типа вот смотрите огрмаг. Давайте мы сделаем это за него. Давайте вот мы займемся настоящим расследованием. Э, огрмаг Огр Дота 2 лор. Огрмаг Вики. Извините, сейчас будет немножко душно, просто я к тому, что... Ну, этот ролик вообще ни о чем. Типа, это полнейшая хуйня. А, ну да, спасибо. Спасибо, интернет! Ой, блядь. Герой поддержки... Ну, это... Так, подожди. Огр обыкновенный, создание для описания мыслительных способностей, которого отлично подходит фраза «туп как пень». В своей повседневности жизнь огра решительно не способен на какой-либо особый поступок или обоснованное действие, обычно одетый в грязь. Короче, функционировать и мыслить на уровне с поставимым, с тем, которого было большинство других видов, держаться с одной. Кого? Ну, короче, это явно не заколдованная женщина даже сам. Короче, однако, например, раз в поколение на расу огров снисходит благословление рождения двуголового чудотворца, которому сразу же дается традиционное имя Агронстон Брейк. Так звали первого и, возможно, единственного мудрого огра за всю историю расы. С двумя э, головами огр уже способен жить и мыслить на уровне, для которого многим другим существам хватило бы и одной. Вот, вот. То есть это в расе огров происходит э, вот такое снисхождение. И рождается двухглавый огор Причем тут заколдованная женщина, непонятно. Но вот он даже не удосужился. Вот то, что мне Дашенька вставила в чат, не удосужился. Это уже, блядь, текст на пару секунд ставить свой ролик. Геройка ну, да, а очень... это бы разъебало феминистку. А ты не разъебал феминистку. Ты просто пукнул, блядь, в микрофон. Смешно выставлять женщин рыбами, еще и голыми. Блядь, это... Тоже феминист... это... это... Че, блядь, какая рыба, нахуй? Валвыча за дота Ну да, очень смешно выставлять женщин рыбами еще и голыми Кого? Женщин рыбами? Женщин рыбы? А это кто? А, Ну типа слардар А как бы ну типа А ну как бы сларк Ну как бы Вот это рыбы Это типа рыбы блять а Нага Сирена это нага. Это типа русалка лол. Ты че ебнутая? Тут уже все максимально понятно. Тут даже не нужно углубляться в доту. В... Да, вот, смотрите, сейчас я это э, объяснил, почему она не права, потому что есть две реальных рыбы мужика в игре. А Нага это, блядь, русалка Посмотрим, что скажет Кэм Ой, а ты дот И можно вообще даже о доте не говорить Сирена это, в принципе, мифические существа Они есть в книгах, в сериалах, mm -hmm. в фильмах Это говорит о том, что у него какое то Да, то есть ты говоришь не про то, что Нага, сирена, это, блядь, не рыба, а русалка Ты говоришь о том, что это мифическое существо, оно есть везде Чё, дебил, блядь то есть у него реально была возможность разъебать эту фенку по фактам, но он хуйню какую-то несет. Там сходное познание мира, она будто бы вообще не понимает, где находится, что она делает. То есть она на полном серьезе считает, что Нага mm -hmm. Сирена это какая-то женщина, которая слабой mm -hmm. рыбой, чтобы подсмеяться типа над женщинами. Это настолько абсурдно, что я даже не знаю, зачем я вообще это объясняю. <свот> я уже переполнил название. Охуенно объяснил, братан. Пиздец. Все просто охуели, насколько ты прав, а феминистка. Не... Блядь, честно, феминистка на фоне него выглядит убедительнее. То есть, если абстрагироваться от Кэма, э, если чисто читать вот статьи феминистки, то она, в принципе, звучит лучше. Потому что аргументы Кэма — это говно и жопы, блядь. Почему он не сказал про двух мужиков реальных рыб, блядь? Почему он не сказал то, что Нага-сирена — это, блядь, не рыба, а... Это... Н -н Нага, нахуй, русалка. Вот это два аргумента, почему феминистка не права. Он просто выслал то, что тупая Фемка не знает, что такое, блядь, мифические существа, йоу, Наги» стью данной корпорации и я надеюсь сестры что вместе мы сможем на это повлиять и сделать так чтобы компания Valve либо удалила данных героек и пусть оставит только потных мужланов своей никому не нужной игре или же пусть переделывает героек под наши стандарты красоты вот у вас давайте сейчас я отвечу на этот вопрос я уже переполнена злостью к данной корпорации я надеюсь сестры что вместе мы сможем на это повлиять и сделать так чтобы компания в либо удаляла да геройка пусть оставит только Потных, э, потных мужланов в своей никому не нужной игре. Или же пусть приделывают героик под наши стандарты красоты. Под уважаемых женщин. Если бы я делал ролик, я бы сразу же прибался под потных мужланов, типа такой... Да я и не... Ну, типа, отрофился бы, типа, да я и не против, блядь. <смех> я, в принципе, и на мужиков готов дрочить. Я бы, я бы отрофился вот насчет этой фразы, что я бы как бы и на мужиков не... подрочил бы. А, вот это вот под наши стандарты я бы сразу же бы показал а, а, феминистки. А вот. А, вот. Я, я бы показал вот такие вот картинки. А, ну, блин, вот, вот так, вот, ну поставил бы эту картинку и жестко бы зазумился вот сюда например вот вот ну мне, мне эти стандарты красоты не надо Уважаемых женщин, это как раз таки то, о чем я и говорил, что вы запоминали все, что она говорила ранее, все, что она писала, потому что здесь она говорит, что пусть они тогда удалят полностью героя и оставят только плотных мужланов и ненужной игре. То есть еще в начале описывало а то, что Valve это гигантская корпорация, компания, имеет много миллионные игры, в которые играют люди по всему миру, но сейчас, оказывается, эти игры никому не нужны. Я думаю, то, что про какие стандарты красоты и, уважаемая женщина она говорит, тут долго думать не надо, и стоит понимать, да, что она имеет в виду. И я не знаю, почему подобные безумцы, вот как она, что, всех, что в играх... Что она имеет в виду? Расскажи нам, пожалуйста! Были какие-то туши, типа это стандарты красоты, ну потому что это настоящие живые женщины, понимаете. Хотя, как я уже и говорил, скажу опять, никто не будет играть в такую доту, в которой, блядь, будут бегать туши. Знаете, что я вам скажу по поводу внешки женщины и как она по факту должна выглядеть? У женщины должен быть маленький, маленькая пузика. Ну, типа, как не пузика, если ты видишь девушку с идеальным плоским животом, где вот, условно, ты можешь за пупок вот так вот взять, и у тебя будет кожа, блядь, как вот здесь, а вот, да? Вот если у него вот такая вот кожа на пупке, это ненормально. У них должна быть небольшой жирочек, где... Ну, на пузике. Небольшой, маленький, блядь. Чуть-чуть, блядь, совсем. Потому что у них есть матка, и она, типа, может замерзнуть Это без шуток. И худые девушки не могут забеременеть, потому что у них, ну, типа, матка просто, блядь, не согревается, нахуй. Она не функционирует. Вот. Поэтому надо, чтобы вот у женщины маленький жирочек был вот чуть-чуть. Вот это вот по-генетически по нормально. Ну, стандарт и красоты. То есть это и красиво, да, она худая, будет чуть-чуть маленький животик, но это как бы нормально. Вот это, Да по 200 килограмм вместо нормальных героев. Ну, никто не говорит про 200 килограмм. Нормально это вот маленький жирочек на пузике. Вот это по факту, типа. Геройки в игре — это лишь малая часть сексизма и сексуализации женщин от компании Valve. Они не ставят нас, женщин, на один уровень с мужчинами. Это можно понять потому, тому, каких они создают мужчины. -жин. А? У меня наушники выключились. Алло? Алло? Алло? С мужчинами. Это можно oh, помнить. Почему? Каких они создают мужчины и женщин в своих играх. Мужчины всегда занимают более главные роли в их недопроектах. Итак, соберем же подписи, сестры. Распространяйте данную петицию любыми силами. И будем вершить правосудие уже в суде. Это опять какая-то полноценная дизенфай. Я не знаю, что ей нравится в создании мужчин и женщин в доте или вообще в играх вал. Как она вообще может говорить, что мужчины и женщин создают как-то неравноправно, что ей что-то не нравится, если она даже не смотрела другие проекты, а просто сделала вывод, что они пропитаны сексизмом, потому что это делали мужики. И она опять уже под конец говорит, что это недопроект хотя буквально в начале петиции она говорила что это многомиллионная компания. Ебать, я, я, я, я не знаю, как это все, все. Извини, если КМ так же, как маразм посмотрит мне, извини, к ролики говно. Ну, типа аргумент говно. Ты мог его разъебать по факту. Это имело бы место. Это имело вес в твоих словах. А ты просто типа, ну блин, что ты тупая фемка? Че, че в игры не играла? Че, ты тупая? Блять, ебать, ну ты тупая. В нее играют очень много миллионов людей по всему миру, но под конец это оказывается какие-то недоигры. Так если это какие-то недопроекты, это какие-то тупые мужики, зачем ты тогда высираешь эту петицию, пишешь сначала обзор на форум? Зачем ты высираешь? Ну, типа, нет. Я, я, я, я должен повторять насчет того, что он тут по-другому мог сказать. У меня онлайн из-за тебя к упал пал. Пиздец. все это дело до суда, если это какие-то недопроекты. Я, кстати, даже не удивлюсь, если она реально попытается завести какое-то судебное дело на Valve о том, что они ущемляют женские ценности. Потому что, напоминаю, все это началось сейчас с прошлого видео, когда она просто сделала какую-то письменную рецензию, какой-то письменный обзор на доту. Сейчас она уже сделала петицию, чтобы все это довести до суда. Да, может быть, я прямо сейчас озвучиваю это видео, она будет прокурора, чтобы он принял ее заявление, что Валва на самом деле очень может женщин. Ну, да. А ну, может быть, вот у была петиция. Объявим... Если абы да кобы, да во рту росли грибы. Ебаный играет. люди пишут? На моменте с Огром втянулась затяжка вейпа от смеха, чуть не вышла через жопу. Забавный фон факт. Я девушку, созначно много играет в игру, более 10 лет. Блин. У огра есть отличная фраза, которая уж очень подходит по данной ситуации. Mm, я тут подумал Не надо Кэм, никто не будет играть в доту В которой бегают туши по 200 кг Вместо нормальных персов Пуч. Где мой Atomic Харт? Верните мне онлайн, пожалуйста